Всем привет, меня зовут Ян, с вами магазин Rock'n'Roll. В руках у меня гитара фирмы Jet. Для тех, кто не знаком с этой компанией, я расскажу немного подробнее. Гитары компании Jet производится в Южной Корее. Компания основана с 2005 года. Модельный ряд этих инструментов очень разнообразен и постоянно пополняется новыми линейками гитар. Выпускаются они на одной из самых лучших фабрик, которые уже десятилетиями выполняют заказы ведущих мировых брендов. Компания делает упор в изготовлении корпусов гитар из красного дерева, благодаря чему они приобретают более плотное и яркое звучание. А сегодня я хочу показать вам гитару Jet JS600TRS. Зацените, какая цветастая гитара. На сцене бы она точно привлекала внимание. Корпус изготовлен из красного дерева, а топ из тигрового клена. Сам гриф изготовлен из канадского клена, накладка из черного дерева, пороже кость, а на башке грифа установлены крутяцкие локовые колки. Особенность этого инструмента в таком ценовом сегменте, что здесь установлен анкер двойного действия. а в этой части у нас довольно интересно здесь как бы все обычно тон громкость 5 позиционный переключатель но есть такая палочка переключалочка которая позволяет нам врубать нековый сингл какая вот отсечка. хлоп палочку дернул и все вот те на бридже отсечка А тут вот эту хлопнул и тебя еще и Нековы работает. понимаешь, в чем дело? Это реально шикарная штука, что при пятипозиционном переключателе у нас добавляется еще куча вариантов звучания. Установлен бридж Тремола Вилкинсон. Смотрите, какой красивенький. Короче, надо слушать просто этот инструмент сейчас. И он нам все покажет расскажет. У гитары очень яркое, я бы даже сказал, режущее звучание. Но, как утверждает производитель, за счет красного дерева оно становится более плотным. Но все-таки мне этой плотности не хватает. И вместо некового сингла я бы поставил нековый бридж. Иронично. Нековый хамбакер сюда мне надо воткнуть. И тогда бы пушка-бомба вообще было все. Приходите обязательно и слушайте этот инструмент. Он точно кому-нибудь отзовется. Еще больше обзоров вы найдете на нашем канале. Подписывайтесь на нас, ищите нас в соцсетях, ставьте лайки. Всем пока!